Пахнет рыхлыми дрочонами, У порога в дешке квас. Над печурками точенными Тараканы лезут в пас, Вьется сажа над заслонкою, В печке нитки попилиц, А на лавке за солонкою Шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, Нагибается низко.